Окей, okay, что же добро пожаловать всем, кто сегодня присоединился, привет всем путешественникам по пространству с потоками нейтрино и со мной Вивека Лес Черных. Что же у нас сегодня такая очень интересная тема? Да, и представлюсь еще раз, кто не знает или будет в записи смотреть, да, что я. Профессиональная аналитика, учитель систем дизайна человека уже больше 11 лет. И уже в этом году 15 лет, как я в своем собственном эксперименте с дизайном человека. И сегодня тема такая очень интересная и достаточно такая, она всегда важная в нашем процессе в, нашей, в нашем процессе жизни, да, это деньги, материальный план, да, материальное благополучие, как мы можем прийти к своему именно, да, к своему материальному благополучию. Я не так давно стала общаться на эту тему, хотя у меня в дизайне даже есть так Такая определенность, да, что, в общем-то, да, про деньги говорить <смех> это нормально для меня. Вот, поэтому решила тоже сегодня обсудить эту тему с вами, да, и с тем, что, что же это такое, да, как быть успешным на материальном плане, да, и, и как найти именно то свое место, да, в котором ты можешь действительно реализоваться лучше всего. Потому что дизайн человека как раз может дать вот эти ключи, да, подсказки какие-то на пути для того, чтобы найти свое место на материальном плане да, и получить ту работу, то, что ты действительно можешь любить, будешь любить, да, и при этом заниматься и получать от этого материальные какие-то да, тоже реализации свои. Вот. Но, конечно, важно понимать то, что у нас очень гомогенизированный мир, да? но у нас материальный мир. Да? Мы живем в материальном мире, мы живем в этом мире материальных процессов всевозможных, и мы сами материальные, мы носим вещи материальные, это. Да? Все, на самом деле, если вы так вот оглянуться вокруг, да, и посмотреть, то все вокруг нас это материальное что-то, да, то есть это все деньги, по большому счету, да, то есть мы едим деньги, мы э, покупаем вещи на деньги, да, мы там живем в каком-то месте, которое, да, либо снимаем, либо наше собственное какое-то, да, и это тоже деньги, вот, то есть ну и все да? мы с самого детства по большому счету да, ну, как родились еще до даже нашего рождения да, то, все это было связано с деньгами да и потом вот эти все бутылочки распашоночки все это деньги да и мы не задумываемся так по большому счету да но на самом деле это все деньги и мы находимся в деньгах вот, поэтому да и деньги это конечно же материальный процесс да, материальный обмен энергией да потому что это энергия определенная тоже да, которая вокруг нас находится вот и скажем так да когда у нас сначала же у нас был такой Ой, обмен тоже, да, но всегда это был какой-то обмен, да, это было что-то, пока не было денег, да, были натуральный обмен, да, но всегда что-то обменивалось, ты мне, я тебе, да, как бы вот эти вот все истории. У меня этого нет, у тебя есть. Давай поменяемся на что-то, что у тебя есть, да, и у меня нет. А я тебе дам что-то, что у тебя нет или тебе нужно, да, поэтому это все вот этот материальный мир. Ну, у нас в дизайне, если смотреть, то это племенная история, да, у нас связанная с деньгами. Вот, и очень интересно даже, да, то, что э, в первом триместре зарождения ребенка, да, тоже формирование ребенка, да, и у нас там же формируется и дизайн, да, в тот момент определенные тоже каналы, да, которые первичные, в том числе иммунная система, да, и также это вот племенная история. Вот, и, соответственно, да, это тоже там процесс как раз обмена идет. То есть докладывается уже, да, в самом начале зарождения тела ребенка, да, поэтому никуда от этого не деться. Понятно, что у кого-то, да, это будет какая-то вот прям в дизайне большая тема, да, может быть, материально у кого-то это обусловленная тема, да, потому что нет там, например, племенных каких-то да, каналов, вот, и человек не, не сильно племенной, mm -hmm. вот. но все равно, да, здесь это все заложено, да, и тем или иным способом, да, это все равно мы живем в этом материальном мире вот, и имеем дело с материальными вот этими всеми вещами деньгами, да, и вот этим обменом, да, который содержит тоже баланс, да, создает баланс того, что мы ценим себя, да, у нас также наша и самооценка может быть, а да, связанная с материальным, конечно, это уже другая история, это уже в теме дизайн человека определенные, да, там нужно смотреть, конечно, у каждого свое будет. Вот, и, прошу прощения, еще секундочку. И, э, ну, что я хотела сказать, да, э, ну, если так смотреть, по большому счету, да, то э, наш мир состоит да, из такого не очень сбалансированного, да, здесь процессы определенного эго тоже, да, вот этот вот центр, который отвечает за материальное, да, в нашем мире, за племенные истории тоже, да, за наше желание конкурировать и быть первыми. Вот. И всего лишь 30% да, людей, у кого есть сила воли тоже, да, и сила, чтобы ставить цели и достигать чего-то да, на материальном плане, вот. есть эта сила, действительно, да, добиваться чего-то через силу воли. Вот, а остальные 70% да, у нас людей, которые нет постоянной силы воли, у них да, нет доступа к этому, они обусловлены на да, достигать, и они еще больше стараются да, достигать каких-то материальных процессов, благ, там, да, вот это сравнение себя и других. И поэтому у нас очень большая тема в мире вот этого сравнивания Да и гомогенизированного представления о том каким должен быть вот этот материальное благополучие да, вот этот вот доход там, да, что должен человек иметь какие у него должны быть там да, вещи куда он должен стремиться да, к чему потому что кто-то там поставил какие-то планки Да и соответственно задал стандарты да, гомогенизированные того что вот надо там не знаю, такую квартиру, такую машину, такие-то вещи одевать, да, там бренда, а если ты не в бренде, то ты там какой-то лох, да, совсем, вот, или там какие-то должны быть, э, не знаю... Э, телевизоры, машины и так далее, да, ну, телевизоры, бытовые техники там, да, и так далее, которые, которые вот показывают, насколько ты успешен да, в своем материальном процессе. И Понятно, что когда мы приходим в дизайн человека, мы говорим о том, что у нас у всех разный да, вот этот вот материальный процесс и как мы можем достичь чего-то, да, то есть безболе менее болезненно, да, и здоровым путем для нас, да, и, конечно, вот я тоже в свое время в дизайне человека, да, пришла и, ну, понятное дело, что я для себя это все, я говорила, да. Изучала в том числе вот бизнес-анализ, да, чтобы понять, где же мое место, да, и как мне лучше реализовать себя на материальном плане, да, как для меня будет лучшим образом работать, да, процесс. Вот, и поэтому очень рада, что знаю, как мне правильно, да, и естественным образом в свое время тоже, да, Получила такой тоже да, анализ своего карьерного профиля да и поняла, как для меня правильно будет взаимодействовать с моим материальным планом, да, как себя реализовать тоже на материальном плане лучше всего. Вот. И, конечно, это вот открыло для меня очень важные какие-то аспекты, да, которые я не поняла мало вообще, как мне быть, как мне тоже взаимодействовать с миром, да, не только как я, да, как, моя, как человеку, да, но и как зарабатывать деньги. Вот. И как правильно вообще взаимодействовать да, для меня и реализовать себя на материальном плане. Вот. И постепенно со временем, опять же, с моим экспериментом, да, потому что я не так, когда его не сразу, конечно, да, получила, но со временем, да, получил это чтение карьерного профиля, да, и узнал, как для меня правильно, но опять же следую стратегии авторитета, да, со временем вот оно меня привело к тому, что для меня правильно, да, и, в общем-то, я сейчас, да, в таком комфортном для себя процессе, потому что это так, как мне, правильно для моего дизайна. Вот немножко там есть какие-то нюансы, которые я могу добавить, да, но, в принципе, практически я вот в этом вот, в том процессе, который для меня правильный. Вот, и поэтому я приглашаю вас и предлагаю вам, если вам нужно, да, тоже узнать, то можете обращаться к тому, что для вас правильно, да, и как вам реализовать свой потенциал тоже, да, потому что у каждого, естественно, будут свои нюансы. Да, у нас у всех, как я говорила, дизайн человека о том, что говорит, да, это о том, что мы уникальны все, и да, индивидуальны не похожи, да, и поэтому у всех у нас будет а, своя собственная инструкция, да, индивидуальная, не похожая на других. Вот. И понятное дело, что у нас есть разный опыт тоже, да, который мы получаем в течение жизни, а также даже и записанный где-то там, да, в клеточном пространстве, это я вот тоже, да, начала разные другие варианты тоже просматривать и Смотреть, что можно здесь расширить как свой да, тоже. процесс понимания да, и какое-то углубление да, нюансов каких-то да, по поводу денег, денежных процессов каких-то. да, И вот пришла к тому, что... Появился, опять же, сама не искала, да, но жизнь привела меня, и авторитет меня привел к тому, что вот, базы появилась в моей жизни. Да, и я немного да, так рассказываю людям, кто получал у меня также, да, какие-то консультации по бизнес-анализу. да, Я включаю как дополнительную опцию здесь еще да, тем базы небольшой такой обзор, да, того, что, ну, то что Бадзе это, да, как бы такая мета... механика такая, да, древнекитайская тоже, да, система, которая рассказывает как про такой методологии успеха тоже, да, на уровне энергии на уровне энергии, да, как балансировать правильно, да, какая у нас есть энергия, да, у нас тоже там как карта строится, да, какая энергия есть, да, и где там где меньше, где больше, где ее как уравнять, где есть у нас там деньги, да, как себя на материальном плане лучше реализовать тоже и э, подсказывает какие направления также, да, там могут быть э, которые э, могут принести реализацию такой большую да, на материальном плане успешно, да, где может быть более успешным и как менее энергозатратно это все произвести, да, получить mm -hmm. успех наш на материальном плане. Вот, но не только про материальный план, конечно, там, да, и вообще как бы, да, как более комфортно да, себя чувствовать в своем теле. Вот. Но я немножко так тоже да, консультирую, добавляю вот это да, в бизнес-анализ, чтобы еще больше углубить в том числе подсказки по поводу того, какие да, вот именно там могут быть направления, какие могут быть ну, скажем так, да, кому-то учителем можно быть и хорошо, как бы, да, там зарабатывать, кому-то там ювелиром, кому-то еще что-то, да, то есть, ну, и разные варианты, да, потому что у нас там разные есть а, варианты того, да, где может быть этот успех, деньги за, заложены, да, и поэтому, соответственно, как это реализовать, да, и какие-то намеки прям конкретные, да, на Какие-то направления. Вот, это то, что я тоже могу вам подсказать, если вам интересно. И мне это, конечно, тоже помогло, я увидела, как у себя это работает, да, и вот консультации, которые проводила тоже, вот вместе с бизнес-анализом, да, оно тоже помогло очень людям, которые увидели, да, где у них там что, находится, где они получают ресурс, как раз-таки, да, для того, чтобы себя напитать и потом была энергия да, куда-то там двигаться еще вот в реализацию каких-то процессов вот и очень интересно как это все совпадает тоже да и с дизайном порой да и с э, тем что человек чувствует на уровне да тоже вот энергии своей да как он по себя проживает поэтому если что тоже welcome, да добро пожаловать вот и э, также э, Пришла к темам расстановок на картах, да, денежных расстановок на картах, потому что увидела, да, тоже и в том числе, да, в дизайне человека я увидела объяснение этих процессов, потому что раньше я как-то сомневалась, да, если честно, вот. расстановки, да, то есть для меня это было, ну вот когда просто это были расстановки, да, то есть я пару раз была процессе расстановок, да, сама как и проходила, и мне делали, да, тоже эти расстановки, но э, не прочувствовала и так, да, то есть для меня как-то они прошли мимо, вот. А когда здесь вот недавно достаточно, да, я встретила вот этот процесс денежных расстановок, да, потому что сама, ну, встретила такой в себе процесс, да, когда э, ну, осознала, увидела, да, что у меня очень негативные были такие у моей личности, да, потому что, ну, и в детстве, и потом, да, во всех моих годах жизни были вот эти вот какие-то негативные тоже, да, процессы, связанные с и встречей, и опыты, да, которые были связаны с деньгами, вот, и у меня сложилось очень негативное такое, да, в общем-то, восприятие. Самих денег, да, вот это, все, что связано да, с успешностью, мы на материальном плане, поэтому я сама стала как бы с этим работать, и вот встретилась, опять же, естественно, через стратегию авторитет. Да, я встретила эти денежные расстановки на картах и стала работать с этим, да, и увидела мощную работу, как она работает, да. И сначала я так не очень поняла вообще, как она работает, да, но как увидела, что есть реально там да, процессы, изменения, ощущения, да, мировоззрение, там всего. Вот, и поэтому я так, ну, решила посмотреть, да, тоже, что это, что это, как это, да, в контексте дизайна человека тоже объяснить, да, потому что, ра, уже не спросишь, вот, да, и пришлось тоже побыть с этой информацией, да, и вот как бы увидела, да, что есть же у нас и тема реинкарнации, если на уровне кристалла личности, да, которые реинкарнируют, если вы не знали, то Теперь вы знаете, да, что у нас реинкарнация существует, вот, да, и, соответственно, да, наш кристалл личности, он из жизни в жизнь, да, реинкарнирует, и с одним и тем же, да, там есть нюансы, да, то есть один и тот же кристалл да, двигается и реинкарнирует, и а, там, нюансы меняются, да, а кое-что да, остается неизменным тоже, да, и, и эта часть, которая вот такая древняя, да, и ну, как бы едины жды, да, родившись, определенный кристалл с определенной тоже частотой, да, он реинкарнирует, соответственно, да. Вот. И... Это тоже было для меня важное такое открытие, когда я стала заниматься дизайном. Да, и, ну, как бы я слышала раньше о реинкарнации тоже, да, потому что ну, я саньясенка Ошу, да, Ошу у нас а, и, и, из Индии, да, мастер из Индии. Ну, вот, и там как бы тема реинкарнации сама по себе тоже естественный процесс, да, и поэтому, ну и вот буддизм тоже, да, близок мне был всегда. Вот, поэтому а, про реинкарнацию я уже слышала и знала, да, как бы, как часть процесса. И дизайн человека тоже об этом говорит, да, что есть у нас реинкарнация, но только как бы, то, что... А, кристалл личности наши реинкарнирует да, из жизни в жизнь вот. с определенной там тоже механикой да то есть ну, я не, сейчас не буду вдаваться в это да, подробно но есть такая тема да и соответственно есть у нас тема того что кристалл дизайна да он единожды да у нас дается нам на одну поездку вот это тело наше, которое да, у нас есть наше транспортное средство, оно на одну поездку, да, и потом как бы, уходит, да, тоже из нашего тела, кристалл дизайна да, и возвращается оттуда откуда он пришел и больше как бы, да, не, не реинкарнирует уже, но зато да, в кристалле дизайна, в нашем теле есть вот эти вот темы именно на генетическом уровне, да, то, что нам передается от поколения к поколению, того тела, которое, да, ну, то есть на генетическом уровне, да, дается нам определенные тоже темы, да, которые у нас были э, в поколении нашем, да, тех родителей, тех бабушек, дедушек и так далее, которые, да, у нас, в общем-то, э, повод в этом теле, да, как бы... Мы являемся родственниками, да, и как бы родом, который за нами, за нами стоит, да, этого тела, которое у нас есть. Поэтому тоже, как бы, да, вот эта вот история родовых тем, да, тоже увидела здесь для себя а, а, такое, да, объяснение, как это работает, почему это работает, да, для, в расстановках вот этих, да. Вот. и, конечно же, еще и плюс это, ну, денежные расстановки на картах это очень уникальное такое, да, на, на данный момент такой инструмент, уникальный механизм, да, который может помочь тоже разобраться с финансовыми блоками какими-то, да, с финансовыми проблемами какими-то. Но не только с финансовыми, да, но на самом деле еще и как раз-таки, да, с блоками теми, которые родовые у нас, да, там где-то накопились, тех, того рода, с которым нам приходится иметь дело с вот этим телом, данным, да, путешествий. Вот, поэтому мы можем действительно здесь... Скажем так, да, нормализовать отношения да, в этом теле с этими родовыми процессами, которые у нас есть, и передались нам, да, этому телу, и генам и а, на клеточном уровне, да, через вот эти вот денежные расстановки. Да, но они не просто как расстановки работают, да, и там очень много на самом деле разных других механизмов, да, взятых из разных, из разных тоже других источников, да, поэтому вот, да, это не просто расстановки, вот, но а, очень глубинные процессы, а, а, ну как бы раскрывают, очищают, восстанавливают, да, какие-то вот эти вот наши, а, скажем так нарушенные какие-то, да, там процессы, которые были, вот, и, соответственно, помогают и кому-то финансовую емкость, да, раскрыть. Благодаря этому, да, мы можем также получить эти деньги роды какие-то, да, притянуть к себе и так далее. То есть, да, вот расставив все на свои места, восстановив, да, вот эти все иерархии, структуры, которые там есть, да, тоже, вот, энергетический, да, напитавшийся от нашего рода, энергетический, получив как бы, ощущение уверенности да, и заняв свое собственное место, правильное, да, на материальном плане в том числе, да, мы можем. Действительно, двигаться дальше, да, тоже открыть для себя путь. И понятно, что сейчас путь меняется, да, потому что у нас, может быть, были планы какие-то, да, на будущее, которые были совсем другие, и сейчас вот с той ситуацией, которая у нас есть, нам приходится менять тоже, да, наши все процессы, подстраиваться по то, что есть. И также, да, есть вот эти еще расстановки, в том числе денежные, да, которые могут... Увидеть, да, и, как бы расчистить этот путь, да, открыть новый путь, уже новую дорогу, новую судьбу, скажем так, да, нашу вот, впереди, которая может нам помочь тоже реализовать себя уже по-новому, да, на материальном плане, на финансовом плане, да, вот, а также вообще, как бы, да, чувствовать себя более комфортно в этом процессе материальную, да? ну не только материальную, ну и вообще жизни, да, то есть почувствовать вот эту опору какую-то внутри, да, и почувствовать, что жизнь нас тоже поддерживает, а да? потому что есть вот сейчас, да, специальные даже такие, да, процессы, которые, ну, расстановочные, да, которые могут помочь вот как раз увидеть, что не все пропало, шеф, да, что все, как бы, да, ещё да, можно по-новому двигаться, да, и открыть для себя вот эти возможности, потому что некоторые просто закрываются, ну, тоже, да, пугаются, застревают вот в этих эмоциях всевозможных негативных, да, страхах, которые сейчас, да, присутствуют у многих неуверенностях, кризисах и так далее, да, вот, и дабы, направить эту энергию, не застревать, и а действительно расчистить, да, и, и э, увидеть новые возможности, да, есть тоже вариант проработать это. Вот, так что, если кому-то нужно, тоже обращайтесь, да. Вот. И я, конечно, мне очень было интересно самой проработать эти все вещи, да, и много разных вариантов. Я могу вам предложить, да, что можно проработать как на финансовом уровне, да, и также и на просто чисто своем внутреннем, да, потому что там есть разные процессы, да, просто с собой договориться. Есть процессы тоже, да, которые помогают с внутренним ребенком, внутренним родителям и внутренним взрослым договориться, да, но ну, это опять же это качество личности, да, которое у нас есть, понятное дело, что это у нас часть нас, да, но если наш кристалл личности, да, наша личность, наша ложное я, наш наш ум, нас застревает вот в этом ложном я в о том, что происходит в эмоциях, да, в разных шоках, в разных... Потому что это все ум же, да, и личность наша воспринимает, да, на уровне ментальном мы воспринимаем, застреваем во всем этом. А потом это все шоки, да, еще и в теле фиксируются, да, и в эмоциональном процессе, и это все мы можем тоже вот раз благодаря расстановкам, ну как бы да, привести в норму и, ну как бы освободить да, эту энергию и направить ее в нужное русло на ваши финансовые какие-то вопросы, запросы, да и так далее. Вот и тогда вы видите, да, что совсем по-другому может быть, да, уже у вас восприятие себя, восприятие материального какого-то, да, денежных процессов. Ну, у кого-то побочный эффект еще и налаживается, что-то там, да, с родителями, родом и так далее, да, то есть, вот, как вариант, да, то есть не обязательно, но может быть. Вот, но самое главное, это ваш, да, именно процесс, ваши ощущения, ваши восприятия какие-то, да, которые есть, они меняются, что-то там происходит, и это прям вот в моменте этой расстановки, да, вы можете чувствовать просто, да, эти изменения, что-то внутри, просто да, это энергия, поток энергии, который выходит. Да, и главное ее тоже да, направить да, в правильный запрос, и тогда она туда направляется и помогает вам в реализации. Вот, поэтому, да, если вам интересно или нужно, да, то добро пожаловать. Если вам интересно, я могу э, как бы список какой-то да, написать, что именно я сейчас могу вам предложить, да. Вариации, какие есть на тему финансов и вообще проработки энергии. Если вам да, будет нужно, напишите, да, к э, посту. Вот, да, или вот в клубе, где в моем тоже, да, в Телеграме, или где вы увидите вот эту, да, запись. Вы можете обратиться или на сайте. У меня тоже, да, можете обратиться, написать. Вот, или обратную связь как-то дать, да, что вам это надо. Вот, и я вам тогда предложу, что я могу вам, да, чем я могу вам помочь. Это очень практично и очень мощно и очень хорошо работает. Сама на себе это уже проверила, да, совершенно поменялся у меня взгляд на финансы, на моё вообще в том числе и реализацию на материальном плане, да, благодаря этому. И очень рада, что встретилась с этим тоже, да, с возможностью работать с этой э, темой денежных расстановок, да, потому что, ну и она объяснилась мне с помощью дизайна человека, да, и как бы вот авторитет меня туда привел, да, для того, чтобы помогать людям. То что это, в общем-то, то, что важно. Для нас всех, да, вот и в том числе финансовую емкость свою, да, расширить, потому что а, тоже, да, из-за вот этих вот разных всяких каких-то опытов, может быть, да, негативных на, в прошлом, да, мы можем тоже а, определенную финансовую емкость, да, вот такую вот иметь, да, и, и многие там коучи, да, там всякие разные люди, да, они говорят, надо пробивать потолок. Да, но на самом деле это, не, ну, как бы, да, вы пробиваете, но если у вас вот эти вот какие-то, да, вот эта емкость там уже вот определенного образа, определенного тоже э, объема, да, который заложился у вас там вот в тех... Э, прошлых негативных опытов да то как бы как бы вы не пробивали потолок да, а очень быстро вы опять возвращаетесь до да, падаетесь туда куда и возвращаетесь туда где и были да вот поэтому действительно вот это расширение емкости тоже важный момент а они там работают это проработка также и страхов там да и всяких проблем которые стоят на пути к расширению этого объема вот, поэтому, да, и все можно проработать, очень полезный, полезный инструмент оказался, вот, потому что, опять же, мы работаем здесь на разных уровнях, да, и тело, то, что в инстинктах у нас, да, заложено, и, соответственно, на уровне эмоций, то, что застряло когда-то, да, мы не смогли это выразить, да, это закапсулировалось там где-то, да, и не дает нам двигаться. Вот. потому что, понятное дело, да, у, нас, у каждого из нас есть свой вот этот путь тоже, да, и фрактальная геометрия, и нам нужно было проходить какие-то, может быть, неприятные опыты, да, но они связаны со всем, да, то есть это не только деньги, да, но это и разные, да, вариации того, что есть, и оно все у нас в теле, в эмоциях застрявших когда-то, в чем-то, да, ну, вот, в этих событиях каких-то негативных, может быть, да, или позитивных тоже, да, но настолько они, как бы, тоже, да, вот это вот мы застряли в каком-то вот этом процессе, да, и оно тоже может не мешать и не пускать куда-то, да, потому что вот оно, как бы, вот у меня там вот, э, э, позитивно именно вот такой объем, да, я чувствую, что это вау, классно, да, и, соответственно, а дальше страшно, а дальше непонятно, да, вообще, будет ли так же хорошо или нет, да, или там что-то начинается, какой-то там кавардак, да, когда больше там, да, вот, и поэтому, да, это все можно тоже с этим поработать и разобрать. Вот, и высвободить эту энергию, да, на какие-то полезные вещи. И опять же, да, если у вас есть запрос не только на деньги, да, но и на какие-то там отношения или с самим собой, да, тоже можно поработать. И, вот. и что еще я хотела сказать, да, у нас, да, то, что у нас у каждого свой дизайн, конечно же, да, уникальный. Вот, и я всегда уже пляшу от уникальности нашей. Конечно же, дизайн человека у нас, у меня, да, на первом плане всегда. Вот, я смотрю карту, потом могу посмотреть карту Бадзи, потом, да, как бы еще вот поработать с расстановками тоже, но все равно, да, дизайн человека на первом месте, потому что он очень так тоже, да, именно вас показывает, да, кто вы, вот, и как вам корректно тоже двигаться по жизни, да, и потом же все остальные нюансы, вот. и э, у каждого свой процесс, каждый будет счастлив со своими деньгами, да, у нас, э, когда мы индивидуальны, да, и мы настраиваемся своей, со, со своей индивидуальностью, прошу прощения, чего-то сегодня я немножко... Не проговариваю местами, да, то э, со своей уникальностью, со настраиваемся, да, то мы понимаем, да, сколько нам для счастья надо вообще нужна ли нам вот эта вещь, или там, да, какая-то квартира, да, потому что там, не знаю, всякие бизнес-тренеры, коучи, там, да, какие-то успешные люди, они показывают, да, насколько можно быть там успешными, да, там, какие квартиры иметь и так далее, да, еще и говорят, что вам тоже надо, да, и очень многие, опять же, 70% людей у нас в неопределенном эго, да, и они вот этим всем заряжаются. Да-да-да, надо-надо-надо, да, и давай доказывать, и давай там, да, чего-то там обещать, и давай там себя разрушать, да, и вот работать на износ и все такое, да. Вот, а на самом деле, может быть, вам и не надо этого, да, то есть вам может быть не нужно вот эти вот достигаторство он да, болеть это 70 да, людей в общем-то да, которые вообще вот это достигаторство для них некорректно да, в жизни вот. и чтобы понять себя тоже да, как как вам здоровым и правильным образом да, двигаться на материальном плане это вот как раз дизайн человека помогает чтение да и в том числе и вот карьерный профиль, да. А также есть у нас дизайн человека, да, возможность поработать с, и со, собрать команду, например, да, рабочую, которая действительно может работать, да, и если вам нужно, тоже можете обращаться, вот, которая реально будет, да, приносить материальный успех собрать именно да тех людей, которые, с которыми да можно действительно более, более рабочую структуру да которая не развалится через там, некоторое время да, проработать тоже поработать посмотреть если у вас уже есть команда какая-то да можно посмотреть и наладить какое-то взаимодействие чтобы оно можно было могло быть более эффективным тоже, да, ваши взаимодействия, ваша работы если вы там начальник да, какой-то структуры, да, или фирмы какой-то небольшой, то можете тоже обращаться. Посмотрим. Вот. И, конечно же, индивидуальный да, процесс, который может помочь вам найти тот, те ключи, да, подсказать я могу, те ключи, которые могут вам помочь реализовать себя на материальном плане более успешно. В том варианте, который заложен вам, в вас генетически. Вот, поэтому очень такая, да, может быть, полезная история для вас и очень эффективная, так, знаю по своему опыту, да, потому что я бы не предлагала, если бы оно не работало. Вот, и также буду рада вам помочь в этом. Есть ли какие-то вопросы, может быть, да, комментарии по поводу чего-то материального? Кстати, да, я хотела еще немножко рассказать о погоде, да, потому что погода у нас связана как раз с материализмом на, это, на этой неделе, да, у нас уже вторая линия. Вот, и материальный процесс, да, здесь как раз думать, да, и контролировать какие-то вещи, потому что здесь у нас это может вызывать напряжение, как раз, да, вот эго-центр на первом плане у нас выходит, да, и поэтому напряжение может быть, да, такое, как мне проконтролировать материальные какие-то свои вещи, да, тратить, не тратить, да, там какие-то вот эти э, расходы, которые могут прийти, да, или наоборот контролировать, не контролировать кого-то, что-то, да, здесь. Самое главное, конечно же, контролировать э, свои траты, да, свои какие-то процессы, да, не лезть с контролем к другим, если они сопротивляются, да, или не хотят, чтобы вы контролировали. Вот. И что еще я хотела сказать, да, здесь тема неадекватности также до да, страх неадекватности того как на меня посмотрят другие люди до да, что они обо мне могут подумать да? или что у меня недостаточно глубины какой-то да? или как я себя веду да вот это вот вся история да? как я себя веду адекватно или неадекватно и пытаться контролировать также себя и других в этом адекватности и неадекватности. Да. Самое главное, опять же, двигаться из стратегии авторитета для того, чтобы э, и корректно себя вести, да и когда-то адекватно, когда-то неадекватно, может быть, да, но чтобы не вел вас страх вот этот, да, в какие-то вещи или наоборот не давал вам что-то сделать, да, благодаря этому страху неадекватности и вот этому жесткому контролю, который там есть, да, то, что это очень может поднапрячь вас <laughs> и всех, в общем-то, да, в этот период. Вот, и... Не бояться да, неадекватности какой-то, да, а просто следовать своей стратегии авторитета да, для того, чтобы понимать, что нужно проконтролировать, может быть, да, в этот период, вот, учиться контролировать, да, то, что нужно контролировать, вот, а то, что не нужно контролировать, отпустить, да, и как бы просто делегировать, может быть, кому-то, да, какой-то контроль там или что-то. Вот, и, э, соответственно, да, адекватность, да, может быть. Сейчас, секундочку. Адекватность или нет, прошу прощения, куда-то уехал голос. Сейчас, секундочку. У -у -у. Да, и адекватность или нет в каких-то процессах поведения, вот я сейчас, да, вот как раз, у меня голос mm -hmm. схватило, я такая, боже мой, адекватно или неадекватно я себя не могу да, вести, mm -hmm. но ну, у меня у самой есть эти ворота, поэтому я так, да, как бы это моя история обычная, вот, но, да, может быть такие моменты, да, когда ты думаешь, так, боже мой, это адекватно или нет, да, Мое поведение сейчас. Вот. И не беспокойтесь, да, если нужно, то ведите себя так, как корректно для вас, да, в данный момент. И пускай это вас не тормозит, да, если вам нужно что-то сделать правильное, да, корректное, какие-то вещи для, для вас из авторитета стратегия авторитета или нет наоборот как пытаем бы, да, не двигаться и не делать если э, это некорректно вот так что не теряйтесь да сейчас это вот как раз очень такой до да, момент достигаторства тоже может быть да или каких-то контролей и материального процесса какого-то да не потеряйтесь в этом и в страхе на да, в страхе неадекватности в том, что он может да, здесь очень тормозить, но чаще всего тормозит да, какие-то процессы, вот, которые, возможно, нужно было бы сделать, да, но с оглядкой там, да, ум всегда будет с оглядкой на то, что адекватно это или нет, да, а если у меня достаточно знаний, глубины там, навыков, так да, каких-то для того, чтобы это сейчас куда-то, да, выразить, вот, поэтому... Не теряйтесь в этом, потому что это вот неделя, да, у нас еще пять дней впереди, да, которые... Четыре с половиной, да, дня, которые еще могут принести эти темы на первый план. Вот, и что же, если нет никаких вопросов, комментариев, да, еще сейчас подожду немножко, если нет, то тогда... Наверное, завершу на сегодня. Угу. Спасибо всем, кто был со мной. И тогда до следующего четверга, если у вас есть какие-то темы, да, интересные, интересующие вас, да, которые вы бы хотели а, тоже обсудить, поговорить на них, да, то я буду рада. Добро пожаловать, кидайте, да, свои вопросы. Там, где вы это увидите, и ну либо вот мой клуб Телеграма, да, либо там другие соцсети, да, которые я загружу видео. Ага, Алисия, да, вот говорит, могу поделиться, что мне дало бизнес-тренер. Да, давай, пожалуйста. Можно включить свой микрофон? Да. Угу. Ох, она просто подчеркнула все то, что э, я изучала дизайн человека столько времени. Она mm -hmm. просто, она меня развернула на себя. То есть я только столько времени сопротивлялась вот этому, что для себя, ну, правильно для себя, да, заботиться mm -hmm. о себе. У меня эта тема такая с определенно определенного мига. Да, ты сопротивляешься mm -hmm. самой себе и знаешь, что это, ну, как, ну, как же себя надо любить, заботиться, да, все mm -hmm. такое. Ну, как бы этот ты все с этим живешь, ты это понимаешь, осознаешь все, но ты это отталкиваешь. На мне было там mm -hmm. Пока я не получила бедность в я дико этому сопротивлялась. Хотя осознавала, что ну, как же надо же о себе думать и все такое. Mm -hmm. да. Но у меня там двойка. В, по второй линии, короче, и mm -hmm. я просто не ну, сопротивлялась именно поэтому. Mm -hmm. Mm -hmm. Я этого не замечала, но да-да, я понимаю, что надо, ну, когда-нибудь потом и сейчас. То mm -hmm. есть настолько дикое сопротивление, 9 лет, ну, 9 год, я, на не mm -hmm. mm -hmm. и это было дикое сопротивление. И только бизнес-четие линии я развернула. Только оно. Ну, плюс еще базы я да, развернула. там вот ну, то, что да, базы я тебе побадзует, надо сказать. Только mm -hmm. оно. И я сейчас настолько не развернула, что я ну, я не так развернулась на 180 градусов, вот именно после и после безучтения. Mm -hmm. Я просто нафиг посылаю, если мне что-то не устраивает, в плане, там mm -hmm. идет против моего ритма, а, если я понимаю, что мне это выматывает. Я, конечно, в эту историю войду, да, выматываюсь, но я пойму, mm -hmm. что mm -mm. либо по-моему, либо никак. Mm -hmm. Mm -hmm. И только вот, говорю, после безучтения. Mm -hmm. Четко, я понимаю, что мне нужно там, ну не знаю, я уже таким эгоистом стала. То есть я понимаю, что я сначала маску одеваю на себя, потом я спасаю кого-то. По-другому не работает вообще И это не про капризы какие-то там, да, и ну там что-то можно еще придумать, что раньше придумывал. А вот четко про забот о себе. И только, и вот такая прям уверенность, какая мощная, на которой будет все, будет движение дальше. Вот я это четко осознаю. Там, если я раньше там на работе пилила там, белка в колесе и думала, что там обо мне подумают, опять же, страх неадекватности, который <свят> <там, свят> даже тоже в <свят> это есть, да. обо мне подумают, если я возьму в руки телефон и сделаю что-то там для себя какое-то действие. точно есть настолько была загруженность в этом обсуждении, <свят> и я... Ну, в этом, в этом ритме и жила, да, и вообще даже не позволяла себе даже посмотреть в другую сторону, в сторону заботы о себе. Когда-нибудь mm -hmm. потом, не сейчас, это каприз какой-то. Ну да, mm -hmm. надо заботиться, но когда-нибудь потом. Да, и сейчас, пока я себя <laughs> обеспечивала, пусть она 9 лет прожила в дизайне человека, да, mm -hmm. как то знакомый сужился с этой работой, я уже понимаю, что вот я отталкиваюсь именно от этого. Mm -hmm. После того, как мне -то, опять развернула в сторону себя. Мне кажется, я бы так и жила, может быть. Ну, еще какое-то время. Я mm далеко. -hmm. Не забыла себе совершенно. Mm -hmm. Да, спасибо так, большое. И вообще, База, что помог мне, помогло мне все это развернуть. Свое внимание, наказание внимания своего ума. Mm -hmm. Я занял свою позицию, и я теперь отталкиваюсь сначала от себя. И без всяких там каких Комплексов какие-то переживания, чтобы он не подумать, страхов неадекватности. Четко. Mm -hmm. Сначала mm -hmm. я, потом все остальное. Здорово. здорово. Спасибо большое, да, что поделилась. Очень здорово ценно. Надеюсь, кому-то тоже это будет полезно. Окей, что же. Ну, тогда мы завершаем, да, на сегодня. Спасибо всем, кто был. Да, и. До следующего четверга, если что-то будет меняться, я сообщу, да, ну, в принципе, следующий четверг и новая тема, о ней сообщу попозже, вот, ну, что-нибудь интересное тоже вам расскажу. Всего хорошего, да, и до новых встреч, пока-пока. С вами была Вивека Лесичаных.